Здравствуйте, друзья. На днях я купил этот планшет, чтобы показать вам мои песни. И эта песня "Label Blues". Я теряю тебя по глоткам, по кусочкам, всюду я снова я, будто я одиночка, ты уходишь и все, что было, Только сердце мое остыло, остыло. Парапа, ты уходишь, и все, что было. Только сердце мое остыло Ты уходишь опять, и не спеша, незаметно покидаешь меня, эмодорик монетный Улетаешь, и путь стоит трудный Отныряешь шагами секунды, секунды Парапап Улетаешь, и путь стоит трудный Отныряешь шагами секунды но я встану опять, не спеша, незаметно Не могу не дышать этой пылью монетной Сдуну пепел и потаскую Где тебя мне искать такую, такую Парапап Сдуну пепел и потаскую Где тебя мне искать такую и я тебя соберу по глоткам, по кусочкам Всюду ты, снова ты, будто ты одиночка Соберу все твои монеты И куплю тебе жаркое лето Лето Парапап Соберу все твои монеты И куплю тебе жаркое лето